Привет, дорогие мои! И сейчас я хотел бы вам показать несколько вещей, которые сегодня, ну, мне кажется, что важно знать каждому интернет-пользователю. И это, значит, я в шоке. 85-летняя бабушка работает в магазине по продаже стройматериалов, порой перетаскивая, поставив на свою голову мешки весом более 20 кг, чтобы помочь своим 21 внукам-сиротам. То есть 21, 21 внук которые остались после смерти ее пятерых детей, распространите, друзья. Вот, значит, вот такая новость. Бабулька действительно все жалко, все там ужасно. Она выглядит ну, в плачевном состоянии. Но я сейчас вам хотел бы показать и рассказать, как проверить эту информацию. Для этого, что нам нужно сделать. В сервисе Яндекс и в сервисе Google есть такая одна фишка, которая поможет вам решить эту проблему, узнать, правда ли это или нет. Для этого вам нужно нажать на эту фотографию правой кнопкой мыши и увидеть здесь один пункт, который бы указывал на то, что эта фотография липа или же нет. Но здесь, к сожалению, этого нет. Для этого, чтобы это все-таки функционал проверить и узнать мы скачем эту фотографию нажимаем сохранить картинку я сейчас через google chrome и может быть у вас другой браузер поэтому там может быть меню отличаться поэтому нажимаем сохранить картинку и сохраняем эту фотографию эту же картинку я уже сохранил и для этого чтобы продолжить нашего наш поиск и выяснение нам нужно открыть либо яндекс либо google Открываем Google. Так, значит, в Яндексе нам нужно пройти в раздел Картинки. Открывается эта страница. Вот здесь вы видите кнопочку поиск по картинке. Нажимаем на эту кнопочку. Вот здесь нажимаем вот на это пустое место. И выбираем. И выбираем фотографию. Я выбираю либо вот эту, либо вот эту. Я уже ее отредактировал и выделил, то есть поделил эти фотографии. Выбираем вот эту фотографию, нажимаем открыть. Идет сейчас загрузка. Таких же картинок не найдено. Яндекс эту фотографию, к сожалению, не нашел. Но у нас есть еще Google с помощью которого мы тоже попробуем найти эту же самую фотографию. В Google Картинке вы видели, что нужно было нажать Google Картинки, Нажимаем на этот значок. Значок фотограф фотоаппарата. Опять же, мы можем загрузить файл или же указать ссылку на эту фотографию. Попробуем с ссылкой. Значит, нам нужно скопировать... Эм, так, так, так, так, так. Копировать URL. адрес и теперь поиск по картинкам так идет сейчас загрузка этой фотографии эта фотография была найдена с помощью Google Яндекс подвел и вот здесь вы можете по этим всем ссылкам просмотреть вот здесь же похожие фотографии а здесь же были найдены фотографии которые действительно они ну, вы вот сами видите это все да много всякого разного. И вот желательно, чтобы узнать, как, как говорится, добиться всей правды, нужно вам пройти по всем этим ссылкам, просмотреть. Я нашел эту фотографию. Заходим на этот благотворительный фонд. Как видите, здесь есть еще различные мошенники, раскрытия мошенничества или же все-таки не мошенничество. И вот находим на стене благотворительного фонда Мухаммад этот самый, этот самый пост. Как видите, что здесь уже совсем другое сообщение. Здесь уже не уверены, что их 21 внук. Теперь уже они между 15 и 21 одним внуком. Вот. вот посмотрите. Эти самые все фотографии, которые... Типа нам помогут помочь этой бабуле. Как видите, эта бабуля всего лишь жительница Египта, которая нуждается в помощи, действительно нуждается в помощи. Так что, ребята, не будьте помощниками мошенников, не будьте... не делайте таких вещей, то есть непроверенную информацию также не распространяйте. Ну, дело ваше, конечно, но я бы на вашем месте этого не делал. Все, спасибо за внимание, до свидания.